Тут говорят то, что недавно вынес из квартиры 9 мешков мусора. Я... ну, можно и так сказать, да. Я просто... Ты типа мусор накапливаешь, не выходишь из дома? Я 4 недели не выносил мусор. <сосы> Я его а... вынес, потому что мне стало сложно ходить просто. Гниды, вонючие гниды, чтобы вам в квартиру этот мусор вывалили, чтобы в постельку ребенка тебе этот мусор вывалили. Блять, но... Ну... Я не могу никак это дефать, блин. Я пытаюсь... Я... Что это тут у нас? В Ярославль тоже начали свозить мусор и везут уже третий день, и все из Москвы. Я, я только так пытаюсь сейчас приводить какие-то аргументы, чтобы доказать то, что чат больше всего не неправ. когда ты говоришь, что, что у тебя дома столько мешков с мусором, что некуда... Не, тебе стало становится сложно ходить, это... Не... Вы никчемные политики! Вы не в состоянии решить вообще даже проблему с мусором! Никак. Блин, не задевьте. Ну, типа, как бы, да, Маргинал, почему ты просто не налепишь пельменей? И не поешь? Ну да! Мне на это насрать! Насрать абсолютно! Да, охуенно, у меня как бы, ну типа, ну, мусоровоз-то он к дому подъезжает, да? То есть мусорный контейнер, мне его, ну, типа, просто откатить на несколько метров надо, и у меня этот мусор заберут. Лживая, просто лживый кусок г***я! Ну нет... Мне, бля, но, но но, мне вломак но... блядь, этим заниматься просто. Но не должно быть вломак. Ну, слушай. Ну, не должно же быть вломак. Ну, слушай. Ну, не четыре же недели, чтобы мусор хранился. Я имею в виду, ну... Хотя, с одной стороны, ты не готовишь, но у тебя же там какой-то биомусор, скажем так, какой-то объедки. Нет, нету. Я, короче, если у меня остаются реально вот объедки существенные какие-то, то есть которые там не засохнут сразу и так далее, то я их в морозилку кладу. Блять, почему этих людей есть право голоса? Почему они вообще имеют, сука, паспорт российского гражданина? Ну это же дебилы просто, ну червяки! Безмозглые! Инфузория туфлика и то более приспособлена к реальности, чем они. Какие долбоебы, просто невероятные. Ага. Ну, ну, ну в смысле объедки мразил, кладёшь? В смысле, которые ты потом есть не будешь выкидывать? Да, которые я в принципе не буду есть, то есть, которые на выброс. <связывая> а потом ну, ты... уже я их выкидываю. <связывая> О, я тебя нашел бля. Здорово, епта. Узнайте родителей этих ублюдков, узнайте этих ублюдков, переверните там все вверх дном, но накажите, накажите этих мразей!